Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на втором выпуске «Смел Ревизор». И на этом выпуске мы посетили город Галич. Довольно большой город, богатый, очень туристически интересный. Так как у вас впечатления ну, остались от него, я Алексей? хочу сделать поправочку небольшую. Богат он, прежде всего, природными ресурсами. Правда, Алексей? Да, конечно, как только въезжаешь в город Галич, сразу перед тобой открывается прекрасный вид на Галичское озеро. Наше посещение этого города началось, как всегда, посещение памятнику вождю мирового пролетиана Владимира Ильичу Ленина. Мы отдали ему свою дань, и надо отдать должное, он находился в прекрасном месте города, непосредственно в центре, памятник ухоженный. Друзья, ну и говоря о Галича, хотелось бы начать с того, что там выбрали нового мэра. Но как мэра зовут, что это за мэр и вообще как его избрали, никто нам внятного ответа так и не дал. Да, люди почему-то боятся называть это сакральное имя. А, да, вот нам сказали, что у вас в городе появился какой-то новый мэр, и на него очень многие возлагают большие очень надежды. Вы, может быть, вы фамилию, во-первых, назовете? Нам уже второй человек не может фамилию я называть. Да, я даже без понятия, про которого вы. Нет, просто нас человек сказал, что вот тут выбрали нового мэра, и на него какие-то невероятные перспективы, ну, как бы надежды возлагают. Не знаете? Нет. Ну, думаю, с нашим мэром новым все же... Город начал процветать. А что за мэр? Расскажите нам про мэра, почему вы так думаете? Ну как бы город? я его лично не знаю, новый мэр, он как бы пришел на свой пост уже без меня, как бы сказать, я уже здесь не жила. Ну, отзывы очень хорошие. Так, а что конкретно? Какие отзывы? Может быть поподробнее, если ну, можно? не знаю. Вайфай да. появился в центре города. Вайфай бесплатный? Бесплатный вайфай. Мне сказали, в Галичи новый мэр. А то есть выборы, да, были какие-то, или как его избрали? Yeah. По-моему, выборы, выборы, да, да. выборы были, Выходили? Yeah. Да, я, я вообще время хожу. Одно вот просто сказали, что у вас какой-то мэр тут новый появился в городе, очень его нагвали, очень много чего-то хорошего тут сделал, не подскажете? Может быть, у вас какие-то есть? Что именно чего хорошего? Да нет, вообще, как вы о нем издеваетесь? почему-то все так... женщина нам сказала, что она очень большая надежда не мучает. Не знаю, пока не видела ничего такого. А когда его избрали, от этого мэра, как, кстати, его зовут? Без понятия даже. А вы не ходите на выборы, да? А почему вы на выборы не ходите, в словах? Мне интересно уже стало ходить. А почему не интересно? все, ну, от вас же зависит, смотрите, вам дадут какого-нибудь другого мэра. Говорил мой дедушка, от нас уже давно ничего не зависит. Ну, да. Как говорят, мы выбираем из тех, кого нам предложили. Да. А не кого мы хотим. А вы считаете, что можно что-нибудь изменить вообще в избирательной системе Российской Федерации сейчас? Ну, честно? принципиально ничего не изменишь. Сам. А почему ничего не изменишь? С чем это связано? Ну, у них свои планы как бы. А у них это указано. Все построено давно так, и оно работает. А Как-то менять, ломать систему? Ага. А Мы, например, уже, наверное, у пятого человека спрашиваем фамилию мэра, нам никто не может ответить. Скажите нам хотя бы фамилию мэра. И это секретно в городе, Гарич. А как, как у вас мэра зовут? А но вот в отличие от Алексея, я все-таки придерживаюсь такой точки зрения, что горожане просто не знают этого нового мэра, потому что не ходили тупо на выборы. Вот хочу процитировать классика «Горожана по барабану, кто капитану штурвала». Говоря про больницу Гальческую, я хочу сказать, что это довольно неплохая больница, ее хвалили и горожане, и мы ее с удовольствием посетили, но нас не очень тепло встретили, правда, Алексей? Мы хотим записаться к врачу. Нет, мы хотим Теперь расписание увидеть сейчас. Расписание. Вот. Где? Вот это расписание? Гражданский паспорт у нас есть. Рус. Гражданский. Мы не да. Здравствуйте. Мы работаем за... А у вас сейчас уже спасибо. все закрыто, уже короче нельзя попасть, да? Нет, все закрыто. А расписание тоже нельзя посмотреть, да? На каждый день у нас. Мы а, но у вас хорошо. на каждый день меняется, да? да а скажите, типа терапевт, хирург, кулис есть в городе вообще в больнице, нет, да? Нет. То есть а прямо они каждый день ведут? Меня там снимают, я там снимаю, и они буду с вами рассказывать. Хорошо, понял, спасибо. В Галиче, наверное, лучшая больница из тех, которых мы посещали в Костромской области, наверное, да? Все отремонтировано. Вон, да. Мы с Алексеем еще заехали на спортивный комплекс, который, да, который построен... находится на потрясающем пейзаже Был построен на 850-летие города Галича Дети там занимаются, здание замечательное, мы завидуем Галичу, молодцы Прекрасное здание Совершенно новое и очень живописный вид на берег озера Галичского. Здесь молодежь занимается спортом. Очень приятно это видеть. Вот, смотрите, какое прекрасное озеро. Удивительная красота. Перспективы открывается километров, наверное, 50 или 80. Очень красиво. Действительно, из Галича можно сделать прекрасный туристический центр, но почему этого не происходит? Мы знаем, почему этого не происходит, потому что у нас неконкурентная экономическая система. Вот так или иначе, понятно, что когда есть какой-то реально действующий завод, деньги есть, и поэтому что-то живет, что-то работает, безусловно. То есть, если есть предприятия, именно реальные предприятия, промышленные, это дает толчок развитию целому городу. Дома прекрасные, посмотрите, дома хорошие. Это молодые люди в основном остаются в городе Гаеч, или все-таки не видят для себя никаких перспектив и стремятся уехать в Костромуль, в какие-то другие города? А, дело в том, что те люди, которые имеют опыт связан с техникой и сельским хозяйством, ну, с инженерным специальным, то они остаются и работают и развиваются в этом направлении. Скажем, такие специальности связаны с банками, с экономикой, менеджер, то и большие города уезжают. Uh -huh. А скажите, пожалуйста, какая средняя заработная плата вот, э, в городе вообще? Ну, может быть, в бюджетной сфере, если, конечно, вы знаете, или, может быть, на, как раз на, на крановом заводе, какая зарплата примерно? Ну, средняя 15-20 тысяч. 15-20 тысяч. То есть, в среднем 10 тысяч в месяц, это как бы средний бюджет э, семьи. семьи в городе Галич, да? Да. То есть, в принципе, это всех устраивает? Большинство устраивает. Мы также посетили одну из семи школ Галича. Ну, школа очень средняя оказалась, даже если сравнивать ее с Судиславской школой. Очень-очень средняя, если вот с внешнего вида ее оценивать. И молодежь все как один говорят, что не связывают свою жизнь с этим городом. А работа как здесь? Вы планируете в Галич жить? Нет. или Куда? Не знаю точно, не в Галиче. Ну, Кострома, например. Ну хотя бы, да. И вот и ваши знакомые друзья тоже не планируют оставаться здесь? Нет. Почему? Не знаю, тут, не знаю, нету сейчас никаких таких перспектив. А Гимназия. куда планируете поступать после школы в Кострому, в Москву или в куда? В Петербург. В Петербург, да. А то и школа дает достаточно хороший уровень образования, и в Петербург вы рассчитываете попасть на бюджетный курс. Да. Затем вы собираетесь возвращаться в город Галич, чтобы каким-то образом тут себя проявить, куда-то здесь устроиться на работу. Как вы планируете? Пока в не планировала. Свою жизнь? То есть возвращаться в город Галич не собираетесь. Пока нет. Какие перспективы? Что дальше? Собираешься в город доставаться? Нет. Нет. А почему? Друзья, надо учесть то, что Галич живет в основном за счет того, что там находится автокрановый завод, и там, как вы сказали, пол Галича работают. И что, мол, там зарплаты более-менее, 10-20 тысяч там получают. Когда мы назвали такую цифру 100, конечно, местные жители очень удивились. Я считаю, нет здесь перспектив. Нет здесь перспектив никаких. А почему, с чем это связано? Город красивый. Смотрите, вот мы сейчас подъезжали, такое прекрасное озеро. У то есть нас живописное. работы нет. Работы нет? У нас единственное для молодых людей работает это экскаваторный завод. Экскаваторный завод. А какая там зарплата вообще? Ну, Ой, я не знаю. Вот ну, как 100 тысяч, 150 тысяч. Вы что? Нет. Да вы что? Ну нет, ну вот скажем так, сколько там больше с... не... специалистов получают? Я не знаю, но мне кажется, не больше 20, это однозначно. Не больше 20 mm -hmm. тысяч. То есть, если человек, например, работает на гальческом эскаваторном заводе, получает 20 тысяч в месяц, 5 тысяч отдает за квартплату, правильно, какие зарплаты здесь у вас? Минимальные. А минимальные? Во всех отношениях. Серьезно? Да. То есть, человек очень сложно на работу устроиться? Очень, очень. Во-первых, и на работу сложно устроиться, а во-вторых, и зарплаты минимальные. Скажите, пожалуйста, вот молодежь здесь остается или все-таки пытается. Да все валят отсюда толпами. А с чем это связано? Почему отсюда валят? Потому что здесь ничего нет, ни работы путные, ни жилья, ничего. Что здесь? Вот в этих Вон, сходите, снимите, какие стоят. Ага. Вот сходите просто. Ага. Вот это можете снять и uh -huh, показать. Uh -huh. А как здесь медицина, как здесь больница вообще? А, вот медицина мне нравится, честно uh -huh. сказать, Потому что я сам инвалид весь. Uh -huh. И вот насчет медицины, да. За медицину я скажу спасибо. То есть все-таки местные жители не очень рады вообще местам. То есть на этом же самом заводе не так много мест осталось. То есть молодежь туда не поедет, скорее всего, работать, потому что не так много мест рабочих, скорее всего, все занято уже местными жителями, а новые какие-то предприятия в городе не открываются. То есть, как вот вы думаете, да, например, Да, да, Алексей... это я с вами абсолютно согласен. Я считаю, что когда город живет за счет советского какого-то завода, это попросту неправильно. И поэтому, оценивая все факторы и критерии, я ставлю городу Галич оценку 3. А, я точно считаю 3, потому что там нет перспективы для молодежи. Ну, Алексей, может быть, все-таки перспективы для молодежи вы говорите? Может быть, молодежь сама виновата в том, что не хочет развивать свою малую родину, что уезжает из города? Как она будет развивать? Ну, а как она будет развивать? Ну, давайте дадим возможность людям заниматься, например, каким-то бизнесом. Вот, Алексей, можно ли в городе Галич заниматься каким-то успешным бизнесом? Как ты считаешь? Ну, а каким там бизнесом можно заниматься, вот, по ну, сути? Ну, шаурму ты можешь открыть, там, да, поставить, потому что мы ее не встретили. Да, кстати, вот с Но... какая-то беда. Мы ездили, ездили, так, так и нашли спокойно. шурму. <laughs> За шурму ноль. Второй выпуск «Смелый ревизор» подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, пишите к нам на почту. Всем пока. Пока, спасибо, что смотрите нас.